Наш эфир продолжает радиоблог Игоря Цесарского. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Сережа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, для начала хочу всех поздравить с наступающим праздником, Пурымом. Всем желаю хорошо его встретить. Изрядно повеселиться. Ну, кому можно, выпить и вина. А сегодня у нас куда более, я бы сказал, грустные темы. Но прежде чем мы их озвучим с моим сегодняшним собеседником, я напомню вам о том, что э, у нас на Ютубе, у нас это у медиагруппы «Континент» э, открыт подкаст, и там э, время от времени мы ставим очень интересные записи с очень интересными людьми. Вот не далее, как вчера э, была выставлена очередная беседа моя с великим, я бы сказал, пианистом Андреем Гавриловым. Я думаю, что не только любители музыки, но и вообще те, кто интересуется современной философской, я бы сказал, даже мыслью, могут послушать. Это очень интересный собеседник. И всех приглашаю записываться, подписываться в ТВ, на ТВ-клуб «Континент». Там будет еще много чего интересного. Ну, а сегодня у нас интересное в нашем радиоблоге, потому что уже очередная, я могу сказать, встреча с э, ученым-изобретателем, писателем, публицистом э, и э, просто человеком, который, ну, которого можно определить как ходячая энциклопедия. Если на меня он не обидится за такое определение, это Яков Рейдин. Наш замечательный автор континента из Калифорнии. Яков, добрый день. Уже у вас тоже день. Здравствуйте, рад вас видеть. Добром здравии. О чем мы сегодня с вами побеседуем? Как вы думаете? Какая у нас сегодня актуальная тема? Ну, понимаете, биржа чуть не перебила нам то, что мы вроде как планировали рассказать. Ну, понимаете, какая штука. Вот читаю я много информации про так называемый коронавирус, да? Mm -hmm. Или иначе говоря, ковид-19. Мы у себя в медиагруппе, в интернет-газете, в печатных изданиях уже опубликовали ряд статей. Очень была любопытна одна из них, особенно, я бы сказал, Доктор, она врач-реаниматолог из Майами, то есть профессиональный доктор, она написала несколько материалов и в том числе любезно поделилась ими с нами и с нашими читателями. Она описывала ситуацию во Флориде и, и собственно говоря, ну, какие-то вещи, которые может написать именно врач. Вот, но сегодня мы с вами, наверное, не будем лезть в тему, которая ближе к врачам, а мы попытаемся поговорить об эффектах этого самого вируса, потому что я предполагаю, что там не только медицинская часть существует в этом вопросе. Не знаю, как вы, у меня вот сугубо такое впечатление сложилось, тем более, что вот, при всем моем, вроде бы, отношении к э, конспирологии ложным, скажем так, не сильно позитивным, но тут напрашивается. Что вы думаете на сей Ну, это замечательная идея, что мы с вами будем сейчас обсуждать коронавирус. Вы не врач, и я не врач. Какое, спрашивается, может, мы имеем право это делать? Мне на ум приходит замечательная Фраза из uh, прекрасной книги, может быть наши читатели ее помнят, это был, была книга Леонида Соловьева, из, если я не ошибаюсь, в 1958 году, называлась «Повести Хаджена <с. <с. Хаджана Средин". Хаджана Средин прикидывается доктором, чтобы вылечить наложницу имени Бухарского. И визир этого uh, по имени Гусейн Гуслия говорит Хаджана Среддина о неверный!" Что ты понимаешь в медицине, чтобы лечить наложницу? На что Хаджана Средин сказал, я, может, ничего не понимаю в медицине, но я много понимаю в женщинах. Вот. Так и мы с вами, Игорь, мы, может быть, немного понимаем в медицине, но у нас с вами есть одно замечательное качество. У нас есть здравый смысл. И вот на основе этого здравого смысла мы можем и поговорить сейчас. Вы знаете, мне приходит на мысль, мне приходит такая мысль, что весь этот шум, вся эта истерика, но сегодня в буквальном смысле финансовая истерика, потому что стак марки, то есть рынок на стаке упал сегодня за Несколько часов на 8%, а за последние 10 дней примерно на 20% это, это обрушился так, как, пожалуй, с Великой депрессией 1929 -го года это не происходило. Что происходит? Это истерия какая-то. И вот ну, я думаю, а обоснованная она эта истерия или не обоснованная? Ну вот давайте посмотрим, что сегодня происходит. Сегодня круиз-шип, то есть это самый круизный корабль, Принцесса. Его передвигают из Сан-Франциско, с области Сан-Франциско, передвигают сюда к нам поближе. Например, сегодня должны на авиационную базу Мирамар. Это всего, по-моему, в сторону от меня около одной мили. Яков, извините, я скажу, что это Сан-Диего, потому что, может, кто-то еще не знает, где вы живете и куда это все везется. Правда, да. И вот привозят большую группу этих больных людей. Теперь давайте посмотрим, а что происходит? Вот представьте себе, огромный корабль, на этой принцессе половиной тысячи человек. Из них коронавирус был детектирован у 21 человека. Один человек находится в критическом состоянии, никто вроде и заболел еще даже, понимаете? И вот этот коронавирус присутствует на этом корабле. Если он такой ужасный? Если он такой опасный, так почему весь корабль не заболел? Почему все три с половиной тысячи человек не заболели? И вообще никто не заболел еще. На самом деле, 21 только детектировано. Это не значит, что они больные. Они, может, никто из них, только один человек вроде в тяжелом состоянии, а все остальные здоровы. Только детектора, детекция была. Вы понимаете, это что-то невероятное. Такой же, Такой ли ужасный этот самый вирус? От чего вся эта истерика происходит в мире? Ну, да, существует... Он, он действительно, этот вирус, заразный. Но он не намного заразнее, чем другие вирусы. Но я вам приведу несколько примеров. Есть шкала заразности. Называется RR0. R0. А, да, вот, например, а, а SARS, который был довольно тяжелый грипп, у него этот коэффициент был, а, а, варьировался от 2 до 5. Что значит 2? 2, что значит 5? Единица – это когда один человек может заразить только одного человека. Понимаете? Вот если у нас есть, скажем, 10 больных людей, и пустить их в комнату, где будет там 1000 человек, от этих 10 человек заразится 10 человек, это отношение 10-10, это один. Если эти 10 человек заразят 20 человек, значит будет 20, как 10, будет 2, и так далее. И если это все меньше, чем единица, то эта эпидемия сама по себе быстренько затухнет, и никакого заражения не будет. Так вот. Например, у туберкулеза этот фактор равен 10. Это очень заразная болезнь. У коклюша от от 15 до 17. У коронавируса это примерно где-то варьируется от 2 до 4. То есть это сравнительно он заразный, но не такой же уж ужасно заразный. Вы Понимаете? У него есть одно нехорошее свойство, что человек, который находится в инкубационном периоде, то есть это он не больной еще, но он носитель этого вируса, он может заразить другого человека. Так вот каким образом он может заразить человека? Вы знаете, этот вирус, он не заражает, будучи так называемый Airborne. То есть если он находится в воздухе, он вас заразить не может. Поэтому вся эта истерия, что не надо летать самолетами, не надо лета, не надо ездить крушивыми, это все чепуха. Чепуха по той простой причине, что вы садите в самолет, и если эта вентиляция в самолете работает, она вам, вас никак заразить не может, даже если в этом самолете сидит 10 больных людей. Заразиться может только, если человек на вас чихнет, и вот эти капельки попадут. Или если вы он чихнул на стол, а вы этот стол задели своим пальцем и тронули себе вот за нос, или за глаз попал на слизистую оболочку. Это единственный способ заразиться. Правда, еще можно через пищу, если человек чихнул, скажем, вам в тарелку, а вы это съели. Можно вот таким образом, понимаете? То есть это не, совершенно ничего страшного в этом нет. И, и было много эпидемий, был САРС, птичий гриб, свиной гриб, не было такой истерии, вы понимаете? Значит, что происходит? Как вы думаете? Почему? Это что такое? Есть конспиративные теории. Вы знаете, люди говорят, например, что это в Китае, в какой-то лаборатории разрабатывали а, вот такой-то вирус и этот вырвался наружу и прочее а, мое мнение такое что это необоснованная теория знаете почему потому что если бы в такой лаборатории разрабатывали вот такие вещи это очень плохое биологическое оружие оно плохое потому что оно, как говорится нож с двусторонними лезвиями он может заразить и противника и заразить вас Понимаете, ну что биологическое оружие, которое действует против противника, у вас есть надежная защита от этого. Понимаете, это он не такой агрессивный, скажем, как Эбола, например. От Эболы смертность 50%, от коронавируса смертность где-то от около 2% или 3%, между 2 и 3%. Понимаете? Понимаете? То есть это как биологическое оружие совершенно никуда не годится, не годится, и поэтому я не думаю, что китайцы по ошибке это сделали. Значит, что китайцы могли сделать не по ошибке, они могли инициатировать эту самую истерию. Истерия, а народ ведь как? Народ ведь он э, не понимает, э, э, что происходит, какие тут могут быть последствия. И народ начинает паниковать. Вот. Но, но я еще вам скажу два, два слова о том, почему он не такой ужасный, почему это совершенно необоснованная необоснованная истерия. Но дети почти совершенно не заражаются, а люди до 50 лет, если заражаются, у них это почти никак не проявляется. Риск начинает возрастать после 50 лет, и наиболее опасно это для людей, у которых ослабленная иммунная система, которые имеется диабет, имеется различный рак, например, и так далее. Но это точно таким образом эти люди подвержены опасности от любых других заболеваний. Ну, например, от обычного гриппа какого-нибудь, понимаете? То есть и, а, я не думаю, что от этого гриппа умирает больше людей, чем от, от, от любых других. Кстати, Яков, я могу статистику. Вот у меня вот в одной из публикаций вот статистика такая, что от Центра по контролю профилактики заболеваний США вот этот сезон. Было зарегистрировано не, мели, не менее 32 миллионов случаев заболевания гриппом. И 18 тысяч случаев смерти от гриппа. Цифра. Да, да. На да, сегодняшний да. день, я не знаю, я, может быть, сегодня не смотрел данные вчера, или когда были данные, или позавчера, 17 человек, да? Ну, в Америке. Он моему больше 30. Уже больше, наверное, но и, я имею в виду, что... 350 миллионов населения. Что да. это, ну, это... Ну, Так вот, обычный грипп, каждый год мы знаем прекрасно, что он уносит жизни десятков. Вот за прошлый год, прошлый год от обычного гриппа, если я мне не изменяет память, умерло 130 тысяч человек в Соединенных Штатах. Только в Очень... Соединенных Штатах. 130 тысяч человек. Вы понимаете, а от, от убийств из пистолета, например, Погибает людей куда больше, чем от этого гриппа. Понятно. Ну, ну вот понимаете, обычный грипп, это, это было бы очень банально и некрасиво вот из этого делать истерию, правильно? Из убийств, которые случаются, вроде тоже экономику не обрушишь. А вот здесь у вас, видите, предположение, то, что Китай мог вот таким образом. Хотя это же опять как бы бумерангом ударяет по китайской экономике и еще и как ударило, ведь там представьте себе вот эту маленькую провинцию на 60 миллионов человек, которая была закупорена практически. Я бы еще понял их политический мотив, если бы эта провинция была бы там, где сконцентрировано уйгурское население. Тогда бы мы порассуждали, почему опять они пытаются вот, э, с уйгурами сделать что-то нехорошее. Но тут другая история. Да, ну, значит, а, вот, а, это можно порассуждать на эти самые темы, но мне сначала хочется взглянуть а, с положительной точки зрения. Если польза от этого какая-то нам с вами, вот, вот обычным вот людям? нам с вами, О, хорошо. Мне в, голову, мне в голову приходит а, а, парочка таких вещей. Ну, во-первых, а, а, не забывайте, что правительство а, сейчас а, выделило по-моему, на, на всю эту эпидемию, если не ошибаюсь, 8,2 миллиарда долларов. Из них, по-моему, 2,5 миллиарда только на исследовательские, на исследования. Это вообще замечательная вещь, потому что вирус, вирусология получает большой толчок сейчас. И совершенно не исключено, что вот, это вот этот психоз, эти 2,5 миллиарда долларов, принесут большую пользу, потому что вирусология... Сможет разработать новые вакцины, сможет лучше разобраться способов контроля этого. Так что это, это мне напоминает немножко Манхэттенский проект, может быть, который, когда возникла паника, а вдруг немцы сделают раньше, понимаете? Это, это, это... Да, ну, самое главное, Яков, это, скорее всего, реабилитирует президента Трампа, который по определению вообще-то виноват во, во всей истории с коронавирусом. Для нашей либеральной публики, вы понимаете. Вот, То есть исследование ученых явно подтвердит, что его личной вины в этом нет. Вот, Да, это может быть. Вот. Значит, ну, что еще? Какая другая польза? Ну, другая польза может быть от этого вируса, что сейчас все так защищаются, стараются не пожимать друг другу руки, стараются не чихать друг на друга. Но ну, есть люди, на которых я с удовольствием чихнул бы, но вот сейчас я на них не чихаю, понимаете? То есть это приведет как бы рикошетом, снизит заболеваемость и от обычного гриппа, понимаете? То есть вот, весной всегда это сезон гриппа. И вот сейчас, я думаю, этот сезон не придет, потому что люди настолько сейчас осторожны, что сейчас этого не получится. А, ну и а, а, еще одна вещь, может быть, даже в экономическом плане здесь произойдет. А, люди, а, начали, вся экономика... И бизнес, бизнес начинает смотреть, а так ли, на, так ли хороша вот эта международная экономика, то, что сейчас называется глобальная экономика. Потому что наша зависимость экономики от Китая колоссальна. И вот, вот сейчас то, что происходит, торговля с Китаем почти резко пошла вниз сейчас, потому что китайцы перестали экспортировать многие вещи из-за этой паники. И Соединенные Штаты уже испытывают нехватку многих вещей, которые производились в Китае. А, но я вам приведу совершенно ужасающий пример. Вы знаете, а, а, что, а, где производится лекарства? Да, я читал об этом, да, да. и печатали мы. Да. Это ужасно. 90... И сколько процентов, я не знаю, правда это или нет, 97 процентов якобы мы получаем из Китая вот, наших медикаментов. Правда. Только, одних, только взять антибиотик, антибиотики. Все антибиотики, 99% антибиотиков идут из Китая. Вот, и если вот это вдруг завтра прекратится, то запасов хватит. Выж... Ну Хватит запасов на неделю, на месяц. Неделю-другую, потому что ведь ну, у нас не, при, не принято, как... Как в одной замечательной стране тушенку на 50 лет хранить там, да? Конечно, конечно. И вот и поэтому, я думаю, вот может быть положительный фактор вот этого, того, что происходит, что американская экономика начнет больше ориентироваться на внутреннее производство, а, а не рассчитывать на Китай. На то, что... да. вот. Ну, теперь давайте пару слов, может быть, мы поговорим о... Что является причиной вот этой, вот, вот этого, вот этой паники? А... Знаете, есть такая ведь старая латинская поговорка еще со времен древнего а, революции, кому выгодно. Да, несомненно. Вот. Ну, что вы думаете по этому поводу? Я что думаю? Я хотел вас послушать. Что я, что я думаю? Дело в том, что э, вспоминают историю, скажем, и в прессе с небезызвестным тоже коровьем бешенством. Когда, когда считали, что это все это угробит, это еще до Акасии, которая тоже коров не любит, наша новая конгресс -вума. но тогда же поголовье скота в Великобритании просто уничтожили практически, это было страшно это, но судя по теориям определенным которым особенно там где сорос я почти что всегда верю в это что он руку приложил что это было выгодно конкретно ему ему бизнесу и так далее и тем людьми с которыми он связан в данном случае мы тоже можем наверное, поискать эдакого сороса которому вполне возможен выгоден вот такой момент который определенным образом влияет на прессу а уже прессе не надо второй раз говорить. Только сигнал маленький и, и понеслась, родимая. Прессе, прессе ведь, ну, это не для них же кормушка. Им Конечно. Же важно, что чем больше паники, чем больше страха, тем больше у них рейтинг идет, тем больше они зарабатывают денег на всем этом. Абсолютно. Но, но значит, вот знаете, что мне приходит, какая мысль в голову? Вот посмотрите, опять же мы возвращаемся к стак-маркету. Опять же возвращаемся к вот... К, цену, к ценам на а, компании, к ценам на различные бизнесы. Получается так, что происходит разрыв между реальной ценой на бизнес, что должен стакмаркет отражать, и, и, и тем, как люди эту цену воспринимают. И вот сейчас повалилось, вот я, мы уже говорили об этом, почти на 20% стакмаркет упал за последние 10 дней. Значит... Кто-то играет вот на это, на психозе стак-маркета, потому что на это можно сделать совершенно колоссальные деньги, можно сделать триллионы. Но представьте себе, что рынок упал на 20%. Если у меня, скажем, есть миллион долларов, в момент этого падения я на этот миллион долларов куплю эти акции, которые упали на 20%. Значит, таким образом, если через неделю психоз пройдет... И все поймут, что никакого ужаса в этом а, коронавирусе нету. Этот стак-маркет попрет наверх. И он поднимется на эти же 20% и может и больше. Mm -hmm. То есть и за какую-то неделю этот мой миллион долларов может превратиться а, в 1,3 миллиона долларов. Я немедленно сделаю там 20-30% прибыли за один какой-то день. Это, это если у человека есть миллион долларов. А если у человека есть миллиард. А если в стране, скажем, у Китая есть триллионы кэша, Потому что много, мир много брал денег в долг у Китая. И у Китая, по сути дела, скопилось огромное количество кэша. И вот эти наличные деньги, которые есть у Китая, если Китай сейчас оскупит массу акций в разных странах, в разных местах, Китай невероятным образом обогатится, и не только обогатится, но возьмет контроль в свои руки над другими компаниями. Да. Потому что он будет как владелец этих компаний, вы понимаете? То есть да. это это, это моя гипотеза, я не говорю, что именно это основная причина, но я вижу, что это очень весомая причина, если она будет реализована. И я знаю, вот я перед тем, как мы с вами начали разговаривать, буквально за 5 минут до этого мне позвонил один мой приятель, который а, занимается, занимается акциями на бирже Wall Street. Он сказал, сейчас я для своих клиентов скупаю сейчас акции. Потому что сейчас идеальное время сделать огромные деньги. То есть, вот этот вот один брокер, который э, занимается этим делом, а сколько их на этом деле будет сейчас наживаться? Вот это моя идея. Ну, вообще, э, очень стройно все выглядит. Я, я не знаю, интересно было бы, конечно, если бы какой-нибудь сейчас профессор экономики, ну не Кругман, который очень такой далекие от экономики на самом деле несмотря на своего нобеля вот. но чтобы вот э, услышать насколько вот, э, для них эта вещь, которая диктуется в данном случае в принципе здравым смыслом, и неким анализом происходящего. Вот ваш пример с вашим брокером. Я думаю, что если нам во второй части передачи могут позвонить, в том числе такие же брокеры, или те, кто пользуется их услугами, и подтвердить или опровергнуть это. Потому что, может, у кого-то в голове, что за одним обвалом будет другое, а за другим третий, и все, и нам кранты, как говорится. Но не факт. Давайте мы сейчас несколько минут э, отдохнем, сделаем перерыв, послушаем рекламу, а потом вернемся и продолжим. Возвращаемся в радиоблог Игоря Цесарского. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Во втором сегменте, как правило, Игорь принимает звонки и пытается ответить на ваши вопросы. 847-400-5200 были попытки дозвониться в первой части программы. Ну вот уже есть звонки, если мы не против, можем принять. Да, я напомню, что с нами сегодня на связи из города Сан-Диего, что в Калифорнии, Яков Фрейдин, ученый, исследователь, писатель, публицист, автор нашего интернет-издания «Континент» и наших бумажных изданий в том числе. Слушаем вас. Добрый день. Еще раз здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте. Я читала, что этот вирус не сам по себе смутировал, а вирус является рукотворным, то есть созданным в лаборатории. И вот как раз в Ухане находится лаборатория и завод по производству биологического оружия. И вот из какого, из какого пункта он выскочил, мы не знаем. А, ну, как я понимаю, они сами себя заразить, конечно, не хотели. И э, это произошло случайно. В смысле, кто-то из работников заразился, и потом от него вот это все пошло. Но самое интересное, что они, как все коммунисты, поначалу пытались это все скрыть. И когда врачи китайские начали бить тревогу, они этого, ну, конкретно этого врача посадили в тюрьму. Ну и он, конечно, умер без лечения. И вы говорите, почему он такой страшный, он совсем не страшный. Это надо говорить большое-большое спасибо нашему Трампу, что он а, моментально прекратил связи с Китаем, вся, всякие, ну, как говорится, прилеты и приходы э, морем. И э, людей, которых эвакуировал, поместил не в центр страны, а поместил на военную базу. Иначе бы мы имели, наверное, то же самое, что Италия. Вот. Так, Конечно, спасибо, извините за ваше уст... мнение, спасибо. вы несколько короче, если можно, и задавайте вопросы. Вот, а и, и, а вопрос я просто вы говорите, да. кому это было выгодно? А я пришла к выводу, что выгодно этот вирус был заказан предыдущей администрацией нашей. Потому что умирают, как вы сказали, пожилые люди, старше 80 лет в основном. И вот для того, чтобы, когда приняли этот дурацкий закон Обама-Кера, для того, чтобы не платить э, тем пожилым людям, э, эту самую, не лечить их, потому что болеют в основном пожилые, чтобы, э, как, говорится, искусство, э, как говорится, естественный отбор произвести, и чтобы поменьше их осталось, вот это было заказано. Вот это мое мнение, спасибо. это я вот, извините, все, спасибо. Мы не будем по пять минут занимать на комментарии, потому что иначе тогда наш уважаемый гость просто не успеет и двух слов сказать. Спасибо за звонок. Яков. Что... Вы, вы, вы знаете, вот то, что наша слушательница прокомментировала, на самом деле, ну, по крайней мере, часть того, что она сказала, имеет большой смысл. Я совершенно не считаю, что это было заказано администрации Обамы, потому что для того, чтобы вычистить, так сказать, огромное количество стариков и не платить им пенсию для этого нужно было бы э, эпидемия не такого масштаба совершила, то есть нужно, нужно, чтобы миллионы людей умирали, а не, не несколько десятков а что касается, а что, касается, что, что, что, касается что, Ухани, то это может быть вполне а да, по... но там же вы помните, что появилось следом в э, Южной Корее которая, ну никак, никаким боком не, не была связана те случаи с этими, вот это в какой-то степени дезориентировало тех, кто полагал, что именно вот от Китая идет вот именно биологическое там что-то оружие связано, и так далее. Это, это трудно сказать, потому что э, не забывайте, что очень большие экономические и туристические и, связи между Китаем и, и, и Южной Кореей. Ну, а, оно есть, но там э, именно э, проверяли досконально, как эти люди. Это было среди возникла, опять же, эпидемия среди тех людей, которые ну не соприкасались, не могли найти ни одной хотя бы какой-нибудь связи. Хорошо, у нас есть еще один звонок. Попробуем принять его и ответить на вопросы. Слушаем вас. Говорите. Алло, алло, говорите. Так. К сожалению, вас Перез... не слышно. Да, ну хорошо, перезвоните тогда. Да, окей. Вы знаете, вот мне, мне пришла на ум такая аналогия. В семьдесят девятом году в моем родном городе, откуда я приехал, город Свердловск, но это было уже после моего отъезда, произошла вспышка сибирской язвы. И сибирская язва – это, в общем-то, тоже болезнь, значительно, кстати, более заразная, чем вот этот гриб у нас сегодняшний а, день. извините, это... мы об этом еще скажем, у нас просто появился этот звонок, может, это тоже, да, который я... потерян. Хорошо? Спасибо. Добрый день. Слушайте. Спасибо, Добрый что день. разрешили Добрый. мне, так сказать, приняли да. мой звонок. Спасибо за вашу да, передачу. Пожалуйста. Я выскажу кратенько свое мнение. Вы совершенно правильно сказали, как в любом я считаю, что это преступление, этот вирус. Надо искать, кому выгодно. Давайте немножко проанализируем, э, какую, кого некоторые круги США больше всего ненавидят. Президен, президента Трампа. Кто теряет с каждым днем э, вспышки коронавируса, э, так сказать, э, шансы на переизбрание? президента Трамп. Да, а, какую он, страну он, больше всего он, не ненавидят некоторые круги? Да. Хорошо, Чтобы спасибо за ваше это вот мнение, это. Яков. Ну, мы об этом говорили, да, отчасти. Ну, конечно, да. Но На самом деле, вся эта, весь этот психоз, на самом деле, все-таки не пришел из Соединенных Штатов. Он пришел в Соединенные Штаты, и, и, Соединенные, и президент Трамп реагирует на это дело довольно адекватно, я бы сказал. Да, и... но психозом воспользовались именно его политические противники, несомненно. Как же, как, же, за, как... за любую ниточку надо хвататься, за любую соломинку. Конечно. Значит, если вы а, посмотрите а, на экономику, да, экономика сейчас а, ее трясет в полной лихорадке, вот с этим, с этим, о котором мы говорили. При всем недавнем благополучии у нас есть звонок... К, сожалению, к сожалению, сошел звонок. Сошел, хорошо. Я да. напомню телефон в студии 847-4005-200. Вот звонок вернулся, пожалуйста, в эфир. А, добрый день. Добрый. Я, я как бы имею прямое отношение к медицине, и поэтому, если какие-то есть вопросы, в принципе, могу ответить по поводу коронавируса. Но, но в принципе, вся эта, а, как сказать, а, шумиха связана с тем, что это абсолютно новый тип вируса, и поэтому а, все в мире к нему susceptible, потому что ни у кого нету иммунитета. И по сравнению, например, там... С другими вирусами он значительно более мягкий, он не имеет такой высокой интензивности, он не имеет такой высокой смертности. И, конечно, это паника, это самая главная проблема этого вируса, это паника, которая сейчас создана, которая обрушила маркет и которая, так сказать, ведет ко всему, что происходит. И, конечно, так сказать, политические противники, они пользуются этим. Спасибо да. за ваше мнение. Ну вот видите, даже профессиональный человек в сфере медицины не возразил, по крайней мере, на наши ну, предположения. Ну, потому что ну, трудно возражать против очевидных фактов. Вот. Но если мы, скажем, вот в двух словах посмотрим на противников Трампа, которые на него накинулись, они получают своего рода оружие. Потому что главный козырь, который Трамп ведет к своей выборной кампании, это хорошая экономика, да. это взлет всего. А они говорят, смотрите, как вот ничего Трамп совершенно справиться с этим не может, и экономика плохая, и так далее, и так далее. А они, я думаю, очень сильно заблуждаются в этом плане, потому что все-таки до выборов еще полгода осталось у нас. Так? За полгода этот вирус уйдет, экономика, экономика взлетит. И понимаете, как, как мячик отскочит и будет еще выше. То есть я думаю, что это слишком преждевременная радость у противника президента. Я себе представил картину, когда Палата представителей в неполном составе, в составе демократов молит Бога, чтобы вирус подольше продлился, чтобы они ненавистного президента наконец -то сковырнули любыми правдами и неправдами. Я тоже думаю, что это все ну, явление временное. Дело в том, что вот рост экономики – это достаточно долго Это не за один день достигнуто было. Это, это процесс был. А, а рынок рушится, вот маркет, так маркет в один день, Ну так же в один день он может и опять же взлететь. Е естественно, в подтверждение того, что мы с вами говорили о том, что кто-то сейчас ждет вот такого падения, чтобы начать скупать. И вот я посмотрел буквально пять минут назад, что происходит со стак-маркетом. Значит, он уже немножко пошел наверх. Вот сейчас я вам сейчас точно скажу точную цифру. Вот мы сейчас говорим, вот было 8% он упал час. час а сейчас mm -hmm. уже упал на 6,6%. То есть вот он так. уже пошел Наверх, люди начинают скупать. И скупать может быть не а, такие а, мы с вами. А огромные корпорации. И... А посмотрим, что будет вечером. Уже и тогда будем судить. Даже сегодня вечером, не говоря уже о завтрашнем дне и других днях. Да, конечно. конечно так что, да, конечно. действительно, вот что получается. Любые какие-то происходящие явления, конечно, вот совершенно точно позвонившая нам э, дама, которая, видимо, доктор или, или имеет отношение к медицине, заметила, что этот новый вирус, против которого в том числе и у, у публикации врача, который публиковался э, у нас в газете, тоже был такой момент, что ведь не забывайте, что... Само, сама вакцина будет создана не завтра, не послезавтра и даже не через месяц. Это процесс, это год-полтора. вам это как человеку, имеющему отношение к, вот, к исследовательским вещам научным, это понятно более чем кому-либо. Я сегодня утром слышал, полтора года это займет. Да, вот и поэтому рассчитывать на какое-то чудо, что завтра чудо-лекарство, которое будет лечить, вопрос не в этом. Она здравые вещи пишет, во-первых, вы, вы без особой нужды не, не, не посещаете даже те офисы, где проверка идет, потому что вы там-то и можете подцепить для начала. Второе. Соблюдайте гигиену. Кстати, вы заметили, что хорошие вещи могут случиться. Я тоже подозреваю, что многие будут чаще мыть руки. Мыло. Мы, в этом тоже ничего плохого я не вижу. И не только для тех, кто производит это мыло, а вообще даже для людей, которые иногда не очень пользуют его. Да, да, да. Да, да. да. здравствуй, доктор. Вот. Ну, э, в любом случае, э, есть действительно, э, судя по... Под, если подвести не, некий итог того, о чем мы говорили, чтобы, может быть, перейти напоследок еще к одной теме, э, мы, э, в общем-то, никогда не обходим э, текущие события политические. От, получилось так, что коронавирус... Это также, опять же, как э, в публикациях нашей медиа, получилось так, что коронавирус отодвинул тему и супер вторника, и вот этих всех дебатов, и, и выход мини-майка из, из борьбы и других прецедентов и так далее. Но появилась новая история. Я, наверное, э, не ошибусь, и вы, скорее всего, уже прочли об этом, что вот сейчас уже гадают, кто же у э, вице-президента бывшего, которого уже кто-то видит чуть ли не будущим нашим президентом, будет в роли вице. Вы читали об этом? А, да, а, да. да, я, я да об этом давай. читал. И это, понимаете, как, очень часто, ну, не очень часто, но довольно традиционно, они могут выбрать вице-президентом одного из бывших претендентов на должность yeah. президента. Вот. Либо они, но очень часто новый президент старается выбрать вице-президента менее яркую личность своего рода, не то чтобы антипода, но, mm -hmm. как говорится, Санчепансу в yeah. Донквитто, понимаете? Well, yeah. Так же, например, yeah. там Джордж Буш в свое время старший выбрал к себе совершенно бесцветную личность. Um, вице-президенты um, как же его, его фамилия, Дэн Квейл был такой uh, yeah, yeah, yeah. да, и yeah, даже yeah. была такая шутка, вы помните в свое время, Квейл это перепелка, а Буш это куст правильно? Yeah, yeah. а прячется в кустах значит что Дэн Квейл is hiding in the bush ну вот, Т так и здесь А я думаю, что этот Байден человек в высшей степени бесцветный, бездарный но так сказать, интриган и э, на, съевший, э, как говорится, большую, э, э, большую щуку на э, внутренней политической борьбе, он постарается выбрать к себе еще менее яркую личность, чем он сам. Это довольно сложно будет сделать, с учетом того, что э, дело в том, что вот я не хотел говорить о возрасте. На самом деле я встречал людей, э, которым уже и 90, но с ясным умом. Абсолютно хорошей дикцией речью с живым умом, реагирующим моментально на любые вещи, и на любую шутку и так далее. У него уже полудеменция, он, он заваривается. То есть помимо того, что он и так не, не блистал да, особо умом, но сейчас это жалкое зрелище, просто жалко. И, и вот уже предположение, что к этому э, достаточно жалкому вот, будет... Кто-то прицеплен, кого бы видели, может быть, потом в роли президента. Но прежде чем вы ответите на это и скажете сравнение, мы примем звонок. Добрый если вы не возражаете. Слушаем вас. Здравствуйте. Пожалуйста. Я по поводу выбора кандидата Можно? Да, можно? можно. Плохо вас слышно, повторить Говорите, говорю, говорите. По, по поводу этого вопроса выбора демократами кандидата в вайс -президент. Пожалуйста, говорите. Э, я думаю, что давно уже просматривался вопрос по поводу Мишель Обамы. Но в связи с тем, что была Хиллари Клинтон, значит, она не могла ее обойти. Далее э, надежда э, давно уже светится такой проект, что надежда демократов именно с поставить на Байдена, который старый и не соображает. Она через полгода, если они, не дай бог, выиграют, она станет президентом. Просто mm -hmm. вот таким легким путем. Ну, понятно. Есть такое мнение. Спасибо. Яков, вы. А, ну, значит, в отношении вице-президента и вице-президента, к сожалению, а может, к счастью, трудно сказать, у демократов не чего выбирать. Вы посмотрите, какие бледные и безликие кандидаты все были на всех, этих дебатах. на всех этих дебатах. Значит, остались, по сути дела, только двое. Остался Сандерс и остался Байден. Сандерса демократы боятся хуже, больше, чем огня. Потому что они, так сказать, люди, как говорится, хитрые, злобные но тем не менее они не дураки совершенно они понимают что э, это э, что называется выстрелить себе в ногу иметь президентом Сандерса, поэтому ни один, ни один богатый донор прилично, насколько я знаю, Сандерсу денег не дает, потому что это будет как сава-морозов с большевиками. Придут большевики и они все вот. им Кстати, я бы с вами поспорил. Мы только об этом говорили, что благополучно он получает и от Google, и от Facebook, и от всевозможных что, вот таких. Чем дает? Я я даже не удивился бы, если бы Google давал даже бы и Трампу. Понимаете? они так и всем, чтобы на будущее, независимо, кто выиграет, сказать, вот мы вам помогаем. А, вот так, но им это не поможет. В случае с Сандерсом он их раскулачит. поможет, абсолютно нет. Вот. Значит, а, а, ну вот наш слушатель, который сейчас сделал комментарий, он совершенно прав. А, стать президентом, а, как говорится, не выигрывая, а через вице-президентство, а, можно, так сказать, довольно успешно. Так же, как Джонсон стал, например, президентом После убийства. Ну, Но... да, ну, есть и другая теория, что в которую я менее верю, что якобы демократы просто сливают эти выборы, потому что они понимают, что Трампа им не перебить, и все. Но я в это почему-то не верю, исходя из того, что нету дня президентского дня у Трампа. Который бы не заканчивался тем, что молитвами, криками, чем угодно еще, с пожеланиями его убрать. И чтобы они смирились, без вот просто вот так взяли и смирились, что он будет еще 4 года, я вот не верю. Да, ну, ну, ну, ну, ну, что, ну что делать? Вы, вы, вы понимаете, Трамп, а, личность, на самом деле, как человек, малоприятная. Понимаете? Я как в одном из своих эссе, которое у вас было опубликовано, я написал, что я бы не хотел иметь его среди своих друзей. Yeah. И, вот. Но это не имеет никакого, ни малейшего отношения к тому, что он президент. Yeah приятный культурный и некультурный какие у него жены любовницы и так далее нам-то с вами что за дело до этого абсолютно никакого нам надо вот та повестка дня мы много говорили на этот счет он он ее объявил озвучил еще до выборов он делает все чтобы эту повестку дня каким-то образом выполнить дать вот тот самый обещанный результат и это самое Абсолютным образом перевешивает все его какие-то личные недостатки, качества, которые могут быть кому-то несимпатичны даже из его сторонников. Какая разница, нам с ним под венец не идти? Ну, на, не нам, я имею в виду, каким-то женщинам, которые его поддерживают, у него есть жена уже, ну и так далее. А нам не крестить с ним детей, внуков и правнуков. Так что вот... Да, понимаете как, интересная особенность вот Трампа, почему такая яростная ненависть. Я не думаю, что она заключена в том, что ну вот он человек малокультурный, что он себя окружает нет, там, нет. всякими и прочее. Это многим не нравится, но не это главное. Главное, почему Вашингтон, эстаблишмент против него взъелся, потому что он ведет страну совершенно непривычным образом. Он относится к стране как к бизнесу. Понимаете? А, а все-таки во всей в деятельности страны бизнес – это должно быть самым главным. Потому что если бизнес плохой, экономика плохая, и людям плохо становится жить. Поэтому бизнес должен быть хороший. И вот пришел бизнесмен и ведет страну авторитарным образом. Он пытается… Авторит... Они не привыкли к этому. Они привыкли к интригам, договорам, взяткам и, и ну, так далее. конечно. Так, нет. Ну, ну, да, я понимаю. Коротко это можно сказать. Он джой. Он чужой на этом празднике их жизни, и, а пришел и, и какие-то свои правила навязывает, которые очень не близки, естественно, и вызывают э, бешеную реакцию отторжения. И даже мы знаем сначала и было так, что и многие республиканцы его не восприняли. У нас есть звонок, наверное, последний. Мы сумеем принять, но очень коротко, пожалуйста. Очень коротко. Скажите, вы видели хорошего бизнесмена, который бы мог обанкротить кассино? Обанкротить а да. что? Казино. Казино? Да. А, ну, я не знаю, я не очень знаком с этим бизнесом, но думаю, что это найти непросто. Да. Так что, ну, хорошо. считайте, что страну нужно вести вперед так же, как бизнесмены ведут казино? Все-таки страна это не гэмбл. А, в стране Любой бизнесмен, он просчитывает как шахматист на ходы вперед. И он знает, что выгодно, что невыгодно будет не сегодня, не завтра, а послезавтра. Вот так ведет это дело Трамп. И это многих, многим не нравится, потому и... что хотят деньги сейчас, выгоду сейчас, а не завтра и а не, а не послезавтра. Да, ну и тем не менее, вот эти обвинения, когда вот он разрушает, скажем, НАТО, вот один из примеров. Ну, он же как в данном случае, как бизнесмен и как политик в том числе потому что я понимаю что приятный какой-нибудь улыбающийся лучезарный и так далее им обещает все и говорит пожалуйста ведите себя как хотите только где-нибудь в оон проголосуйте так как мы а этот говорит нет ребята будете платить так как записано в уставе нашем. америка не должна одна нести вот этот э, на себе груз и вот и вот, вот вам пример а тут же его обвиняют, он разрушает систему, он и так далее, и так далее. Да, да, ну, идет, идет. идет. Последний короткий вопрос. Хиллари, как ты еще вообще в деле? Ну, Хиллари, что она кусает локти себе и всем остальным, кто вокруг нее. Но я думаю, у нее шансов нет, ни малейших совершенно. Ну, вообще, вот, вот, есть такое ощущение, вот, когда она мелькает, где-то вот в Холлсклабе, наблюдая ее по телевизору, там, Слава богу, без звука там это все происходит на, на канале CNN и, и тут и думаешь, ну вот что-то она опять вот мелькает. ну не будем о Хиллари, особенно напоследок. Uh, у нас уже и времени нет. Спасибо вам, что порассуждали с нами. И, в общем-то, я думаю, какую-то пользу из этого извлекут. До новых встреч, будьте здоровы и всего вам доброго. Будьте здоровы, до свидания. Bye.